<связь> <плодис> <къем> <къем> да, да. Это было уже мой третий трездец. Третий, третий, третий. третий Первые два я провел в Южной Корее. Два, -куле. Поэтому да чувствуется, конечно, разница. Да. Ну, <къем> <вас, къем> <у> с другой стороны, первые два трездеца я спал. Первые два, два Я спал в одной комнате, Спах там было двадцать, наверное, Двадцать. Или и все мы спали на полу. На и пользовались одной э, душевой. И пользовались саму една баня. А на этом трездеце я Пок был один. Трездец, сам. Поэтому вообще как VIP просто. Зато просто бях к этому VIP. Да. А, ну, еще, получается, чем отличился я? И как все отличих? Решил сделать пост во, до время посте, во время Первоначально Во время Ну, я хотел три дня. Прям, начал, ну, искать три дня до поста. Ну, учитывая, что там трехразовое питание. ты Хранение три что... на день. Ладно, два дня хватит. два дня, де... два и у меня там получается было ну, две основные причины для поста. И, маша, две основные причины за пост. Ну, поэтому вот два дня, в принципе, две причины. Из-за два, два дня две причины. Первый, получается, это вот, чтобы у меня прошибло с лица и попки ты. А второе, ну, за жену, короче. За жену. А второе, да, имам жена. И, видимо, Господь видел мои страдания. И за эти Господь два видел дня. страдания этими. Потому что это первые три сдетства, где я видел целую свинью. Порыветели с видях свинья. Получается мы ну, там, э, с э экипом поднимались там, на обед и завтрак. За, <решили> и с экипом я говорил, ну давайте я с вами пойду хотя посмотрим, что там дают. <решили> и, я вижу дети. там здоровенная свинья. И лежит. Я <решили> и говорю, блин, <«Цела решили> свинья, <решили> я не могу <решили> <ее «Цело> поесть. Да уж, да, ну да. Э, ну, как, э, зато уже виден результат, как Бачи видите, ключей нету. Вечериня вам толковой э, Да, ну, в сравнении с тем, что было раньше, это вообще... В сравнении э, с твой, какой э. ты бежит э, И в э, 28-го прилетает потенциальная жена. И да. на 2,8 сего дойдет. Да. Потенциал на та жена. Да. Я, я, уже, я уже на ней один раз женился просто. что жених за ней. Да. Видим ну, вот, в лагерь. принципе, вот все, да. Да, слава Богу, когда Пашка всегда весело. Кто еще? Оксан? Ну, Оксана единственная, она сказала мне ä, служить. Оксана, когда, когда я служила, ты... я получила еще больше благословений, чем когда была кандидатом. Ну Колко вот еще такой. мы еще меньше спим. Можете помалку спишь. Но тем не менее. <связь> И вопреки туба получавши Меня можно не переводить, потому что это будет не на камеру, не для телевидения.